равномерный зазор этим самым мы облицовку выставили шикарно нагревается отлично неубиваемая конструкция печь двухконтурная камаз проедет и снесет газовую трубу как был тут в одном поселке можно картошечку пожарить можно пироги из печь летают в космос корабли самолеты а печи наше все вот сегодня о них поговорим Ну, вот печь Волжанка, про которую мы уже делали видео рассказывали. Но этой печи что-то не хватает. А не хватает 8 килограмм чугунного счастья. Вот такой вот чугунной плиты. Рубцовского литейного комплекса. Примерно 8 килограмм весит. И вот эта печь называется печь Волжанка с плитой. Пироги печь, Костер горит. Плита греет, можно картошечку пожарить, можно пироги испечь, чай приготовить. Ведь электричество у нас на дачах иногда отключают, да, и с газом перебой. Нет, все, конечно, будет хорошо и вообще отлично, но печи навсегда. сто лет назад, 200, и в двадцать 21 веке тоже. Итак, печь, волжанка с плитой, рассчитана примерно на 50 квадратных метров. Шикарно нагревается, отлично неубиваемая конструкция, печь двухконтурная, шамотный сердечник внутри, такая красивая керамическая облицовочка снаружи. Как мы ее частично собираем, мы покажем дальше в видео. В данном случае печь собрана на сухую. Для чего? Для того, чтобы мы ее могли через годик-через два разобрать и посмотреть, что же происходит с, внутри с шамотным сердечником и, может быть, когда-нибудь это все дело покажем, расскажем дымоход 150 миллиметров диаметр выходного патрубка вот сейчас печь топится, мы видим потихонечку растет температура ябедник нам показывает, черная стрелочка текущую температуру показывает когда температура начнет спадать, красная останется на своем месте, а черная может быть, больше покажем, может быть, меньше, там, посмотрим. Но мы уже ее топили. Здесь примерно 240-220 градусов в режиме уже, когда печь выходит, она такие температуры показывает. УПС, узел прохода сэндвич-трубы, такое определенное утолщение, которое проходит через, сквозь э, горючее э, деревянное перекрытие конструкцию, про которую мы уже неоднократно рассказывали. Эта штука служит для чего? Для того, чтобы труба вот в этом месте была холодной. Потому что сэндвич может как-то нагреваться, а вот это будет всегда холодной. Ну а дальше в видео мы посмо... вы посмотрите, как мы ее частично собираем уже на раствор, на глину. Все как по-настоящему. И собирать печь мы начинаем вот с такой детали. Это подложка. Она точно повторяет корпус внутреннего строения шамотного сердечника, как установочная площадка для выставления геометрии. И что самое интересное, вот здесь отверстие... Это отверстие центра дымохода этой печи, когда мы установим эту площадку, мы всегда можем вывести и определить, спроецировать центр дымохода на наш потолок, посмотреть, не попали ли мы в балку, в стропильную и так далее. как равномерный зазор, этим самым мы облицовку выставили, геометрию и знаем, где у нас находится э, проекция центра дымохода. Давайте заглянем вовнутрь. Мы видим, что ведем кладку на глиношамотную смесь. Внутренней частью шамотного наполнения топка формируется. Уже начали формироваться каналы. Вот здесь у нас нижняя прочесная дверка. Ну и, соответственно, между керамической облицовкой и шамотной облицовкой базальтовый картон. Сейчас схему сборку ведем по схеме. Тема присутствует. Она у нас есть в печатном виде, на 54 страницах есть. И в электронном виде на сайте там можно посмотреть Ознакомиться. Как чистить печь? Печь очень легко чистится. У нас есть прочесные отверстия. Вот одно. Снимаем крышечку. Вытаскиваем кирпич. Да, Нижние каналы будем чистить вот через нижнее прочесное отверстие. С другой стороны печи. Также есть прочесная дверка. Вытаскиваем кирпич и прочищаем печь. Еще есть возможность снять крышку, убрать вату, вот мы видим шток шибера, убрать вату, снять кирпичи и также ее прочистить. В общем, все сделано для того, чтобы если вдруг что, печь была полностью ремонтопригодной, можно было легко почистить. Ну, внешняя облицовочка, это у нас кирович кирпич. Он у нас пилится на сухую такие кирпичики получаются. Все откалибровано. Все просто фасочки, все все просто идеально. И вот из целого кирпича 9 резов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И плоскость. 9 рез. Каждый кирпич откалиброван, и получается такая вот аккуратная, которая собирается на герметик. Внешняя облицовка. И при бешеных нагревах, ну, потом поставим кирпич, при бешеных нагревах таблицовка как, а мы ее собираем на герметик специальный, жидкая резина, термостойкая, она как гармонь, подрастянется на, там на миллиметр, на полмиллиметра, назад ли меха сойдутся, да, и вот так вот она гуляет, и тебе не осыпание штукатурки, ничего, можно топить, до 100-120 градусов, и тогда она подтянет и 60, и 70, и 80 метров. Вот, Ну, а мы-то ее рекомендуем там топить до 75, это рука еле терпит. Но ну, такая вот печечка красавица, просто душа радуется. Обзорное стекло, красивое. Печь подвая, никаких колосников в ней нет. А воздух, который для горения, он проникает вот здесь. И через специальные технологические отверстия по периметру дверки, Выходит, поступает в топку, стекло при этом остается чистым, не коптится, ничего, и можно сидеть, любоваться огнем. Когда здесь все прогорит, останутся угли. У нас полноценная стерильная духовка получается, там можно готовить еду не только на плите, но и здесь что-то наподобие мини-русской печи. Так что когда на даче у вас отключат электричество, или КАМАЗ проедет и снесет газовую трубу, как было тут в одном поселке, 4 дня люди сидели без газа, золотые унитазы все там разморозились и полопались, да, люди там на Канарах были, вот. то затапливаем печь, будете с теплом, с едой, все будет прекрасно, главное дровами запастись.